Я вас приветствую, дамы, и господа, меня зовут Леонид И мы вновь играем в 2, стей Конечно же, на высокой сложности Что ж, нас вызвал Фрэнк Вызвал в закусочную Поэтому мы отправляемся к нему Вроде как он сказал, что он поможет Эйдуну Раз Мэт уже нам не поможет А не поможет он нам Просто потому, что мы отдали башню Не миротворцам, а выжившим так, 200 метров до цели Луан, Летим это Эйден Ответь Класс. Луан? Ну давай, Луан, ответь, слышишь? Иногда... А, чудно Я только починил передатчик, а ты решила молчать Ну Сразу понятно, что Эйден как-то проникся чувствами к Луан Но Луан очень... Тяжелая женщина в плане характера. Поэтому, увы, увы, я бы на месте Эдона не надеялся. У меня так. Же... Вот так, правильно, подходи. Да. Надо бы купить. Да, да, да, да. да. Ой, и кстати, мы же можем сейчас сделать апгрейд точки... Дополнительный э, того стоит. Вещь, которая прошла проверку Ого. временем. Нам нужно еще две войны техники. Блин. Вопрос в том, я не знаю, где искать. Но придется прям поднапрячься. Потому что чуть-чуть осталось до максимального уровня. А тем временем, тем временем, что можно вкачать? Вот можно, например, какую-нибудь модификацию дальше покупать, наверное. Над... Так, давайте посмотрим хотя бы, эм, что можно. Делать. <смех> а, а, а почему не на все оружие можно навесить апгрейд что за дела он ну вот здесь можно так у меня древко качано вот надо вверх вкачать вот например можно вот критический урон да то есть тебе понравилось. Искруп Но с другой стороны. С другой стороны, лучше все-таки скачивать э, вкачивать сейчас э, снарягу. Я уже вижу. Да-да. Так, опа, все, не хватает трофеев. Плохо. Ха -ха. Блин, придется закупать товар на полке. Чем я могу так. тебя выручить? Ты можешь меня выручить тем, что Спасибо, я солнышко. тебе то, что продам Лутенский. Вот. Покупай, покупай, покупай, покупай. Мне это не надо. Себе тебе в самый раз. Плюс еще ценные вещи можно будет продать. А, я офигеть, всегда у, у меня тут штанишек на такое. продажу. Правда, что-то они очень дешево стоят при продаже, ну а что поделать, ладно. Откуда ты знал, что я это ищу? Все, все, все, все, я тебе продал все, что мог. И стал что мне не нужно. Ну, попробую, попробую. Всего тебе доброго. Так, а где вход у нас? Юху! Такс. Ну что ж, Фрэнк, надеюсь, твой план сейчас, который ты озвучишь, будет и вправду хорош. свободный велидор ваш сосед ваш город отныне и навсегда до новых встреч фрэнк поговорим слушай мы с тобой неудачно начали блин фрэнк опять Ах, ты я пьешь? хочу исправить эту ошибку выпей ради меня. Фрэнк, у меня нет времени. Нужно придумать, как найти мою... Выслушай. Слушаю, слушаю. Пальцу нужно попасть на этот объект в игре. Понимаешь? Вот почему мы должны найти этого пилигрима. Он обещал за это целую кучу этих сраных кристаллов. А еще кучу стимуляторов. Теперь ты заинтересован? Это были ренегаты. Да. Но как ты. В телецентре раньше заправляли военные, и они не только вели оттуда передачи. А теперь мы можем подслушивать врагов. По всей видимости, О. Вальц ищет ту же базу данных, что и ты. Но обсерватория вся залита химикатами. Я понятия не имею, как работает эта ВГМ-херня. Но Вальц, кажется, знает. Возможно, обсерватория не единственное место с доступом к базе данных. Это все, что у тебя есть? Пока да. Но если мы подберемся к ним поближе и настроимся на их чистоту, то сможем узнать больше о планах Вальца. Как? Передача, которую ты слышал, была перехвачена возле старой военной антенны в районе верфи, к югу от марш лейн если uh -huh. включим антенну, сигнал станет сильнее, и мы будем слышать все, о чем они говорят. Каждый звук. Uh -huh. И ты выяснишь, okay. что задумал Вальс. Они прошли ли найти самого Вальца? Они быстрее или просто найти Вальца? Не терпится, понимаю. Я знаю, как вид, когда теряешь много времени. Но нужно действовать осторожно. Помни. Ты сам сказал, Вальц включил электричество А потом ренегаты проникли в сентр луп Там что-то происходит Прежде чем в это лезть, лучше собрать как можно больше информации Так, думаешь, Вальц да. отправил ренегатов в сентр луп Ну, раньше полковник удерживал не их на поводке в своей крепости. Но в последнее время попадаются какие-то дикари Какого хуя? Что изменилось-то? Один миротворец сказал, Вальц ищет что-то под названием X13. Впервые слышу. Но X13, как говорили курьеры, это в сайдквестах и, разумеется, вроде как какой-то правительственный военный объект, причем какой-то ультра-мега ультрамегасекретный. Расскажи побольше об антеннах. Военные установили их на самых высоких зданиях, чтобы охватить весь город. До них очень трудно добраться, но нам нужна одна, которая находится ближе всего к ренегатам. Если сигнал станет сильнее, сможем прослушивать их разговоры. И что еще хорошо, это ближайшая к закусочной антенна. Ты без труда ее найдешь. Ладно, погнали. Что-нибудь еще скажешь? Да, кстати... Глянь на плакат, Эйдан. Ночные бегуны следовали этому девизу, жили под ним. Раньше я думал, что мы разорваны на части, как этот лист бумаги, но девиз все же что-то значит. Увеличишь радиус действия, я смогу связаться с теми, кто остался от прежних бегунов. Кто-то еще точно жив. Понятно. И это для тебя очень важно. Не только для меня, для всех. Но не хватает важной части. Знаешь, почему я храню этот плакат и не выбрасываю? Из-за Когда я впервые ее встретил, ей было лет восемь, может, девять. Она едва дышала. Выглядела так, будто год не ела. И пыталась помочь каким-то детям вернуть украденный у них кристалл. Вор угрожал им ножом. Был вдвое больше их, сильнее, и она прыгнула на него и так укусила за руку, что его виск было слышно за пределами старого Виллидора. После этого она отдала кристалл одному из мальчишек и ушла, ничего не попросив взамен. Она могла не рисковать. Я смотрел на нее и думал, это все, что у нас осталось. Мы люди и иногда боремся друг с другом. Каждый сам за себя. Или... Несмотря ни на что Мы можем постоять друг за друга Тогда я и написал этот девиз Маленькая девочка Помогла бегунам стать теми Кем они были много лет И если мы хотим возродиться Без нее нам не справиться Офигеть То есть <сcoff> <сcoff> Луан получается существенно повлияла на ночных бегунов а что ты ее не принял? А? Зачем вам она? Видишь ли, она крутая, даже через чур. Я ее учил, помогал залечивать раны, но не смог залечить главную. Обиду. Она воздвигла вокруг себя стену и не может избавиться от гнева. А этот гнев способен ее поглотить. Ха -ха, я знаю, знаю. Чья бы корова мычала, да? Не мне тебя судить, Фрэнк. Спасибо Лулан просто одержима своим списком жертв Она должна отпустить былое Иначе это ее убьет Будем надеяться, она справится лучше меня Ой. Какими демонами она одержима Много. Хороший вопрос Их не сосчитать Но главный из них сам сатана Ты о Коконе? Знаешь его? Да, мы знакомы. Все началось с идеи захватить телецентр. Хакон выступил против. И Келлиан его поддержал. Хакон сказал, это самоубийство. Но я знаю, у уебок просто струсил. Вот так вот. Он казался мне способным ночным бегуном. Я считал, что у него есть задатки лидера. Но он наскинул. Прежде чем сбежать, он разорвал этот плакат на части, а вместе с ним и ночных бегунов. Блядский трус. Он даже плевкал, а он недостоин. Да, что-то я разошелся. Надо собраться. Оправдали а Хакон трус? Хакон убил Лукаса. У него есть яйца. Конечно. Это не его яйца, а вальца. Хакон просто его ручной пес. Сидеть, лежать, фас. Верно. Кастрированные псы гораздо послушнее. Точно. <смех> да. Ладно, все поболтали, ну вот, хватит, погнали. Пора. Займись антеннами, я на связи. Ты напоминаешь мне Лоан. До того, как она стала одержима своим списком, и я послушаю, о чем болтают ренегаты, и узнаю, что задумал Вальц, обещаю. Ну все, все, великолепно. Вообще шикардос. Так, -с. идем отсюда. Так, куда мне идти надо? Ого. В ту сторону 200 метров. Еще надо как-то умудриться забраться. Ну ничего, попробуем, попробуем. Фрэнк, ну и подъемчик. Сделали так, чтобы до них было трудно Добраться, защита такая Но для тебя, Эйден Это пара пустяков Ну да, после телебашни Особенно Такс А тут как лучше Подняться Зайти в здание, да? Ага, тут у нас есть шахта лифта Окей Так, слушайте, мне кажется, мы какой-то фигней занимаемся. О, а вот так, вот так уже лучше, да. Так, пробегаем быстренько. Все, пробежали великолепно. Вот. Так вот. Ой. Ой. Чуть не упал. Чуть не упал. Но тут, кстати, безопасно. Поэтому можно даже Лусенский весь забрать. Который есть. <coughs> Я смею что он прям такой великолепный будет по качеству. Ну да, ну да. Так, почти забрались, кстати. Совсем чуть-чуть осталось. Так, забирайся, Эйден, забирайся. Вопрос только в том, а что дальше? А, я иду правильно. Точнее, лезу по правильному пути. Здесь много Лутенского. Надеюсь, только уже получше качество будет. Ну так, чуть-чуть совсем. И опять эти консервные банки. Ну, блин, как всегда, только не хватает цитаты Сидоровича из Сталкера. Забрались, все. Радиовышка. Та-та-та-та-та-та-та-та. Как мы залезем? Вот можно с помощью этой штуки попробовать. Так, давай, давай, давай, давай, Эйдум Ай, ты тварь! Давай, давай, дубль 2, дубль 2. Все. Великолепно. Теперь, теперь, теперь. Вот так. Сбрасываем лестницу. Тоже лестницу спустить А то мало ли что Так И сколько тут осталось лезть? Ну все, забрались Включаем антенну И что, поменялось? Я включил антенну. Хорошо. Сейчас узнаем. Сейчас послушаем, что обсуждают эти ублюдки. Собери вот, на восток. Ван. Мы должны встретиться. Меняют позицию. Собираются к вальцу. Идут на восток. Еще одна антенна стоит на крыше жилого дома. На пересечении бульвара Святого Павла и Питт-стрит. Прямо у входа в главный канал. Включи ее и сможем за ними следить. Понял. Так, хоть покажите на... это на карте. А, окей, есть. все, полетели. Эйден, судя по всему, полковник эвакуирует ренегатов. Сперва электричество, затем набеги на центр луп. Теперь вот это. Кажется, Уильямсу хочется воевать не больше нашего. Или он действительно собирается закрыть шлюзы и затопить город химикатами. Но тогда его крепость будет разрушена, и в этой эвакуации нет смысла. Сейчас мы должны увеличить радиус действия. Ждем приказа Вальца. Так. И сколько еще ждать? Здесь у нас э, ренегаты. Сказал, а что у него Давайте применим него навык. Ненавижу. Это. Ай! А почему? Почему не сработало? Почему? здорово парня ой со хотя эти черти вообще как какие-то мощные фигаты ты Чел мощный. Вот так, Просто Питер! с высоты меня бьешь, да? <ин eff Sim�> Хорошо, что мы не на Твиче. Полетели, полетели, полетели вниз. Открыть. <hmen goodbye> а что открыть? Оно и так уже было открыто. Потому что я тут был. Я много где был. Но мне все равно не хватает техники, что очень-очень странно. Фрэнк, так. Я включил вторую антенну. Плюс. Энтона, да. Были ренегаты. Кстати, о ренегатах. Я услышал кое-что. Встретится на бульваре Гаррисона в старых офисах. Вальц придет туда, чтобы дать нам указания. Есть новости об этом перегриме? Нет. Но он нашел кого-то, кто может проникнуть в базу данных. Если узнаешь что-нибудь об этом ему чем пилигриме, сообщи мне. Ищи дальше. Конец связи. Фрэнк, мне нужно к ним. Ты сам все слышал, Эйден. Вальц тебя ищет. Он узнал, как проникнуть в базу данных. Он кого-то нашел. Он слишком силен. А ты идешь прямо к нему впасть. Если только так я узнаю правду, то так тому и быть. А ты упрямый шкет. Упрямый как Лаан. Буду на связи. Конечно, это все опасно, но что делать? Как бы... Как бы, да. Это, конечно, глупая идея, но... Но-но-но-но-но-но-но. Но мы должны узнать всю правду. в Особенности Эйден. Правда, опять лететь далеко. Ну, как далеко? 200 метров это и не километр, но все равно... Такс, почти долетели. 70 метров. И уже меньше. Да. Йоху. Все. Устанавливаем. Выносить, потому что мы сейчас будем драться. У вас одно новое Опа, интересно, какое? Ну, в каком-то смысле правильно Что вечеринку решили устроить Типа, чё депрессировать-то Надо принять все как есть Так, всё, открываем Оу Эти хуилы нас подслушивают! Да, да, Сначала его, а потом доберемся до этого спецайз ВГМ в старом Виллидоре И босс будет счастлив! Где вальц? Вальц? Нам не нужен вальц, чтобы тебя хлопнуть Старый добрый Фрэнк, какой же он наивный! Предупреждает людей, болтает слишком много от него. Знает, Надеюсь, ты Так, ссыс. Хорошая уронил. новость лишь в том, что они четвертого уровня. Мы бы присоединиться, но Ай-яй-яй. о -хо -хо, как полетел. А это тоже 9 уроней. Ой, -ой, ой что за фигня, что за фигня опять? Эйден, ты что, опять превратился? Опа, опа, опа. Так, а тут можно с высоты сделать атаку? Так, давайте с высоты попробуем. Нет, тут недостаточно высоко. Ого. Не, Эйда, ну ты прям реально машина. Ребят, вы еще живы после одного удара? Ты в особенности? Ты да даже после двух-трех жив. Же... о -хо, хо хо мясо. Офигеть. Слушайте. А можно почаще так? Ну пожалуйста, это так весело. Эйден! Эйден, все хорошо? Думаю... Судя по всему, ночь да. началась. Вальца здесь не было. Я не в курсе, что мы их подслушиваем. Знаю. Знаешь? Кто-то пытался меня предупредить, но было слишком поздно. Точно все хорошо? Да. У меня был приступ. Ренегаты что-то сказали о докторе ВГМ с базара. Вальц тоже его ищет. Бывший ВГМ овец в старом Велидоре. Я займусь. Кто с тобой связывался? А, ответ тебя удивит. Это Хакон. Он хочет а с тобой фигеть. встретиться. Думал, он уехал. Но он все еще коптит небо. Ждет тебя в церкви на острове Святого Павла. Он накопал что-то на вальца. Чем черт не шутит, вдруг он знает что-то Алаан. А что Хакон может знать Алоан? Почему ты решил, что он что-то знает Луан? Потому что она охотится за ним. А еще, все гораздо сложнее, чем кажется. Понимаешь, в прошлый раз она пропала, когда этот хуил ее кинул. Потому, когда она не отвечает, я начинаю беспокоиться, что все не так просто. И здесь замешан Хакон. А что ты имеешь в виду под не так просто? А? Что значит не так просто? Боюсь, она выслеживает Хакона. Снова охотится за ним. Что значит, она может попасть в беду? Знаешь, что делала ночных бегунов особенными? Делала их героями. Не ингибиторы, не те силы и скорость, что они давали. Для ночных бегунов превыше всего равновесие. Самоконтроль. Поэтому Лааны не стала ночным бегуном. Не из-за возраста. Она была быстрее всех, храбрее многих. Но так и не достигла равновесия. Mm -hmm. Подразнить Фрэнка по поводу самоконтроля <laughs> а, самоконтроль круто это как Не смейся, мы использовали ингибиторы, а не они нас Мы ценим не только физические способности, но и ментальную устойчивость, равновесие Физическая сила важна Но именно то, как ты ее используешь, показывает, что ты за человек Поэтому предательство Хакона нас подкосило. Ладно, я встречусь. С я встречусь с Хаконом, Фрэнк. А ты попробуй узнать, что сломан. Но помни, что тебя тоже подслушивают. Конечно, Эйден. Будь осторожен. Кто знает, что задумал Хакон. Мне пора в рыбе глаз. Удачи. О, кстати, тут трофеи еще валяются. Вау. Ну, конечно, мы их подберем. Так, так, так. Так, так, так. Ну, все, почти подобрали. Или мне кажется? Конечно, мне кажется. Мне почему-то кажется, что Луан вообще не остановится. Потому что. Ну, потому что это Луан. Вот по ее имени все понятно сразу. Ну то есть Что это за человек и что про этого человека в принципе можно сказать. Так, ну ладно. Остается только надеяться, чтобы Луан передумала, потому что зачем лишней смерти? Так, куда нам надо? Нам надо сюда. Мне кажется, мы можем переместиться. Или я, Или я ошибаюсь. А? Ладно, проще долететь. Так, 360 метров. Окей, летим, летим, летим. Эх. Не, ну, ночью, конечно, весело. Опа, тут еще башенка какая-то. Не, ну, туда мы наведаемся потом. Сейчас, сейчас я не хочу на это тратить ни времени, ни сил. Сейчас сосредоточим внимание чисто на сюжетке Так, лишь бы мы долетели Надеюсь, у нас вести хватит Пожалуйста, подождите Вы серьезно? Вы серьезно, блин? Компьютер хороший Ч почему? почему? Почему? Почему я должен ждать? Не можешь прогрузить нормально Ну ты и тварь О, Скорее всего, это виновата игра Программисты криворукие Ладно. Ждали мы хотя бы нет час. О, господи, что тут за подмена сейчас локации была. Все, долетели. Но мне кажется, надо через э, эту дверь войти. Да. Я был прав. Так, так, так, так, так, так. -так. Все, вроде как нормально. Лезем как надо. Так, а это, судя по всему, еще э, территория этих ренегатов. <связь> Как-то тут чуть-чуть страшновато. Мне кажется, тут не к добру. Тут что-то не так. Фрэнк, в церкви пусто. О чем ты говоришь? Хакона нет. Но ренегаты устраивали здесь привал. Угли все еще дымятся. Эйден? Опа, Хакон. Ты хотел встретиться. Зачем? Почему бы нет? Давненько не болтали. Кажется, ты обзавелся новыми друзьями. Кстати, как там Луан? А ты сам не знаешь, где она? Нет. Но я знаю, что кто-то убивает лучших людей Уильямса. Каждого одним болтом. Похоже на Луан, не так ли? Ладно, Пилигрим, давай к делу. Как он? Чё за хэ? Ещё шестеришь навальца? Хорош болтать, Эйден. Отдай мне ключ. Что? Ключ в АГМ, Эйден. Отдай его мне. Я не хочу с тобой драться. Жаль. но мне наплевать. Я спас тебе жизнь на базаре. Ты спас мне жизнь, я спас тебе. Мы квиты. Что бы ты ни думал, мы не друзья. И не были ими. А теперь отдай мне ключ. Я этого не сделаю. Заберите у него этот явный ключ. Это ошибка. Как он? А ты тварь. Ведете, <правлевает> <кафе>? <правлевает> Я даже твой друг. <правлевает> <правлевает> О, тут еще записочка у нас оказывается Тактика засад Так, эти минус Тут мы будем использовать лук Ну давайте, давайте, подходите, подходите Четвертый уровень это как-то слабо. Типа, вообще легкотня. Да, я да, да, правил. я тут. Окей, окей, окей. Такая... Вы как всегда неправы. Неплохо. Неплохо, малыш. Ты это, Хакон, стой там. Ты, в Ты там, подожди. Окей. Сейчас я тут все, да, Тут ведь много чего есть. Хе -хе -хе. Все, вот, все по добро, по добро. Полтаем с тобой, тварь. Ты этого хотел? Ты правда готов убить меня из-за этого ключа, Хакон? Уже столько людей мертвые, теперь колесо уже не остановить. Но ты же мог убить меня и забрать его на базаре. Что изменилось? А сам как думаешь? Ты обещал меня вывести из города. Мы заключили сделку, но ты меня предал. Думаешь, Вальц тебя отпустит? Вот так просто? Ты знаешь, что он сделал с Диланом. И... с остальными. Да, но они все перешли ему дорогу. Дилан его предал. Лукас не отдал ключ, поэтому... Поэтому ты его убил. Ключ. Это мой пропуск из города. Очень жаль, что придется тебя убить. Сука, Хакон. Какого хера? Это... Так, так, так. Как он? Я с тобой... Я тобой займусь в последнюю очередь. Придется убить тебя. Блять, не думал, что ты стал таким сильным. <смех> <смех> Что-то, пошло не так, или мне кажется. Он, он выжил после стрелы или чё? Мне кажется, мы Хакона прибили к черту. Хакон, тебе не уйти! Возможно, но лучше тебе меня не видеть Я уже не так красив, как раньше И мы оба видели твой биомаркер Ты не успеешь найти меня Да, успею, успею, успею Уверен, ты где-то рядом Ты не мог далеко уйти Аптечка. Так, кстати, и наверху оказывается исклютенский. Реально, а как он? Это не смешно. Ты куда делся, а? Тварина-то какая. О, стрелы. Подбираем. Не, но ну это вообще не смешно. Где я тебя искать-то буду, а? Вот здесь, наверное, ты где-то прячешься, А? А? А? Хертия, Хертия, блин. Ну, Кайден, не помирай. Скольких людей ты предал, Хакон? Гиллиана, Фрэнка, Луан. Почему ты ее предал? Фрэнк рассказал тебе о телецентре. Сказал тебе, что я струсил, да? Но тут он ошибается. Это действительно было самоубийство. А Луан, почему ты ее бросил? Что? А об этом откуда знаешь? Просто ответь на вопрос. Я заключил сделку с дьяволом, а у нее был свой собственный ад. О чем ты говоришь? Я ушел, чтобы защитить ее. И если бы остался с ней, Вальц ее убил бы. Зачем ты вообще с ним связался? Почему предал Фрэнка? Я не... Давай, отвечай. Я не предавал Фрэнка, я пытался все исправить. После истории с телецентром я собирался шпионить за Вальцем, но он что-то заподозрил. Угрожал убить лон. Теперь уже поздно. Сука, Хакон. Это пс... Так, все устанавливаем. устанавливаем. Ай-ай-ай-ай. Твои девять жизней вышли, Эйден. Умри, чтобы я наконец спал спокойно. Прости, Хакон. Я этого не хотел. Сука. Фрэнк. Это Эйден. Хакун мертв. Ох, блядь, нет. Ч я так и знал. Че за хуй? Ладно. Приходи в Рыбий глаз. Я разузнал Ц еще кое-что о Вальце. Он собирается в старый Велидор. Тот, кого он искал, врачи с ВГМ. Это связано с базой данных? Да. И я думаю, я знаю, кто ему нужен. Я попытаюсь связаться с ней по рации. Блять, Хакон, какого хера? Сука, вот... А, Блять, я думал, ты будешь жить. Ли... А что? Я заберу этот ключ, Эйден. Ты еще живой? Хватит, Хакон. Ты не в состоянии драться. Скоро мы это выясним. Так ведь? Хакон, давай поговорим. Это бессмыслица. Бегуны ничего для тебя не значат. Ты не хочешь все исправить, Хакон? Уже ничего не исправишь. Ночных бегунов давно нет. Что бы ни говорил Фрэнк, ему не воскресить мертвых. Хотя это красивая мечта. Что на самом деле происходит? Фрэнк сказал, ты бросил бегунов. С тех пор я каждый день задаю себе вопрос. Остались бы в живых мои друзья, если бы я пришел. Я знаю, что не могу никого вернуть, но я дал клятву. Я докажу Фрэнку, что я чего-то стою. Илон. Ой, бля. Слушай, я тебя уже устал сбивать, давай не будем драться. Я больше не хочу драться, Хакон. Я тоже, малыш. Я тоже Х хочу сказать, я так устал, так чертовски... Устал. Ну, ну. я уж боялся, что придется самому учиться серфингу. Спасибо, что подготовил его. Ой-ой-ой. А, вот и мой солнечный лучик со смертоносным арбалетом. Заткнись нахер. Хорошо, что ты меня не прикончил, Эйден. Иначе бы она взбесилась. Луан, как ты? А у меня свои связи. Попробуй остановить меня, и мы больше не друзья, Эйден. Так. Лон, подожди, подожди. Смерть Хакона тебе не поможет. Тебе-то откуда знать? Я знаю о бегунах. Фрэнк рассказал о том, что прошлое нужно отпускать. Ему ли говорить? Но он смог. И ты тоже сможешь. Так ведь? Луан, он хотел защитить тебя. О чем он говорит, засранец? Он связался с Вальцем, чтобы за ним шпионить. Эйден, заткнись! Но прекратил, потому что Вальс грозился убить тебя. Ха чушь собачья! Я знаю. Хватит мне брать! Луан! Врань. Убирайся отсюда. Ты, ты уверена? Уходи, пока я не передумала. Прости. Я больше удивлен, как Хакон выжил после как ты? моих атак. Не знаю. Я чувствую облегчение. Какое-то спокойствие, наконец, но... Но я должна была его убить. Он был в моем списке, он все еще в нем. Так выбрось свой список. Этот список моя единственная цель в жизни. Выбрось его, Луан. Думаешь, знаешь меня? А? Пошел ты. Луан, стой. М да. Слон, конечно, тяжело Хакон Мясник Вальц Покажите. Браво, Луан Молодец Покажите список, я хочу его видеть Так, тактика засады, мне интересно О, список жертв Хакон Мясник, Вальц Гребанный джентльмен Буковский офицер Старая ведьма из крепости так, маршал гном с базара сраный сутенер вадим офигеть мощно ладно интересно о каком гноме с базара идет речь фрэнк ты где был шкет что у тебя в рыбьем глазе приходи да столько всего случилось что случилось ты цел? Я цел и ты не поверишь но Луан тоже была там и отпустила Хакона. Чего? Да, она решила забыть о списке. Я в шоке. Удивляться будешь потом, Фрэнк. Что-то насчет доктора? Иди в рейбигла Эйден Я тебе все расскажу. Хорошо. Сейчас доберемся. Правда, у нас погоня, но ничего страшного Так будет веселее зато Ай-яй, давай Да сука, выносливости не хватило Так, вот тогда Будем пока что бежать и восстанавливать выносливость Я обязательно выживу ай яй яй Давай, давай, давай. Лезь, лезь, лезь. Так, хил использовали, великолепно. Чего, блин? Полкилометра чапать, но.. Будет мощная тогда пробежка. Ой-ой-ой-ой-ой-яй. -ой. Так, бежим Ребят, я должен выжить, я обязан Может даже <соргут> Дойдет до такого, что будет Аж четвертый уровень погони Я почему-то сомневаюсь Хотя все возможно Блять Ай-яй-яй ой ой. яй, -яй. Все, третий уровень, весело Еще чуть-чуть осталось до четвертого И там будут э, сплошные прыгуны Ох, блин, мясо пошло. Давай, давай. Так, хил, хил, хил. Сто метров, сто метров. Обязаны бюджет слышишь? Мы ждем в паре. Мы? Кто это мы? Фрэнк? О. Ну слушайте, мощно. ай ай ай ай ай яй, -яй. ой ой четвертый уровень Жить. Давайте подходите твари Че убегать а а я все понял уже 7 утра Такс, всех заутали, а? Ну теперь надеюсь всех, ну, почти. Все, пошли отсюда. Уи. Так, как всегда, покупаем ресурсы. Сейчас мы все купим и идем к Френку, потому что потому что сколько, ну почти час запись идет. Слушай, хотя бы этот сейчас актив, который был. Буквально Ты минуту назад Ты знаешь, что э, Прям поднял котик. настроение В каком смысле? Ну типа, повеселился В плане такой пробежки От зомбарей то, что доктор прописал. Так Все продаем Ага Ага, ага. Малыш, ага. это как раз то, что мне нужно Я рад, что это тебе нужно мне это не нужно Все, забирай, забирай Приходи в любое время за покупками. Такс. Так, будто свою семью. Вот и все. А, где там вход, как всегда? Вот он. Так. Мы думаем, черт. Ну что Но тут за собрание у нас, а? И тут достает... Ветеринка закрыта или можно вписаться? Город перед тобой в долгу, Эйден. Как и бегуны. Можешь стать одним из нас, Эйден. Он будет хорошим бегуном, Луан. Да? Лучше. Но сегодня? Сегодня? Эй, слушайте. Я хочу кое-что сказать. Эй! Слушайте все. А ну-ка все заткнитесь. Фрэнк хочет что-то сказать. Властью, что у меня еще осталось, я принимаю Луан официально и навсегда в ночные бегуны. Заебись! Беконец! <слад> <-то! слад> <Лон, молодцы! слад>. Ты хочешь сказать? Значит, ты правда решила возродить ночных бегунов? Нет, это твое решение. Твое и Эйден, вообще-то. Начало положено. Эти старые козлы, бывшие бегуны, они услышали меня по радио и вернулись. Но ты. Ты переплюнула всех. Выросла. Ах, да ну тебя! Видишь, девиз «Хакон жив» значит, ты научилась прощать. Равновесие. Для ночного бегуна нет ничего важнее. А как насчет тебя, Фрэнк? Ты прощаешь? Снова ты не вовремя, Хакон. Иногда да, но не на этот раз. Думаю, это тебе понадобится. Откуда это у тебя? Я хранил его все эти годы, Фрэнк. Ну так что, командир? Раз Луан тебя простила, то выбора у меня нет. Не слышу энтузиазма, но меня устроит. Класс. Но это вечер Луана не твой. Отойди и заткнись. Внимание! Все топаем на крышу. Она подходит для церемонии больше, чем ебучий бар. Сегодня я заново выкован, ну чтобы служить делу более великому, чем я сам. Сегодня я заново выкована, чтобы служить делу большему, чем я сама. Я буду мечом, разящим врагов человечества. Я буду мечом, разящим врагов человечества. Я буду щитом. За которым возродится человечество. Я буду щитом, за которым возродится человечество. Я буду светом во тьме. Я буду светом во тьме. Это моя жертва. Это моя жертва. Это моя клятва. Это моя клятва. Ночного бегуна. Ночного бегуна. Круто, круто, великолепно. Вы будете мной гордиться. Уже гордимся. А теперь давайте это отпразднуем. Ребят, возвращаемся в бар. Эйден, врач ВГМ, о которой я говорил, Вероника Райан. Она а? в старом Велидоре. Ты шутишь? Что? Она одна из первых, кого я здесь встретил. Мы были знакомы, заходила в закусочную. Раз она согласилась тебе помочь, значит, я с ней не посрался. Хоть и был бухой. Мы можем поговорить, пока ты не ушел Конечно Конечно, сами и поговорим Да, конечно Дело серьезное Позже свидимся, Шкет Ну, поздравляю Прости, что избегала тебя я просто. Как говорят, если начинаешь о ком-то беспокоиться, значит, пора уходить. Да, так говорят, пилигримы. Нам обоим не надо беспокоиться. Ты стала ночным бегуном. Как ощущения? Хм. Все так странно. Так долго был только Фрэнк. А ночные бегуны жили только в его рассказах. А теперь мы просто какая-то чертова семья. Даже Хакон, чтоб его представляешь. <связывая> а это странно, что ты не хочешь убить его. <связывая> Неужели. Неужели ты и вправду его простила? Как странно, что Хакон тоже вернулся. <связывая> не говори я так долго хотела его убить. Но знаешь может быть на самом деле я и не хотела его убивать может мне только хотелось чтобы прошла боль а... тебе еще больно а уже нет немного зудит как заживающая рана но я впервые не чувствую боли за даже не знаю сколько Дайте проявим симпатию, Клон. Луан, я волновался. А, Наконец-то. Когда ты ушла после твоей квартиры? Хакона и моей квартиры. Да, теперь я могу это сказать. А если я могу это сказать, это доказывает, что ты можешь за меня не волноваться. Окей. Но я все равно буду, хи-хе. А я буду, особенно сейчас. Один пилигрим сказал: тот, кто счастлив, уязвим. Ах, вот ты зануда. Просто после всего я не хочу, чтобы ты снова обожглась. Когда мне в следующий раз сделают больно, я не буду ждать, а сразу же пристрелю уебка. Остановлюсь, пока еще могу. Послушай прости что я пропала я просто все тип топ это было не мое дело но я сделала это твоим делом когда послала туда может я сделала это нарочно нарочно ты сделал меня и фрэнка и все это своим делом и посмотри чего мы все добились может я хотела чтобы ты знал но я слишком боялась рассказать так что мы отправились за кроссовками Верно За чертовые обуви Они тебе идут Ладно, а мне пора Искать сестру, да? Yes Иногда я ей завидую Завидуешь ей? Почему? Потому что она так много значит для кого-то Прости, черт, я не сучушь Не-не-не-не-не-не-не, все с тобой понятно. Это не чушь. Заткнись. Спасибо. Фрэнк, что для тебя раскопал, Эйден? О-о-о все тебя ждут внизу. Я иду, Хакон. Черт. А ты. Иди и делай, что должен, Эйден. Удачи! спасибо а лан, спасибо своими делами хока хокон ты ты лох <смех> <да? смех> фрэнк нашел врача которого ты искал веронику райан похоже она когда-то работала на вгм а я думал что знаю все про женщин этого города думаю ты найдешь ее рядом с церковью Ух, Я многое должен сказать, Луан. Все? Великолепно. И на этой прекрасной ноте мы можем завершать эту часть прохождения. Что же, ребята, я считаю, что эта миссия была вполне мощной и насыщенной э, эмоциями. В том плане, что... Это именно была интересная часть сюжета. Ну ладно, пора заканчивать. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте про лайки. И также не забывайте про подписки, потому что если есть подписка, то вы точно вряд ли пропустите новые видосы. А с вами был Леонид. Всем удачи. Всем пока.